Всем привет, меня зовут Лилия, я продакт-менеджер бренда Ремехов. Знакомимся сегодня с электрической мельницей Штил. Это отличный современный вариант для быстрого и легкого измельчения специй горошкового перца и крупной соли. Корпус мельницы выполнен из нержавеющей стали, прочного и долговечного материала. Для измечения специй просто нажмите и удерживайте верхнюю кнопку. Одновременно включится и светодиодная подсветка нейтрального белого цвета. Она позволяет видеть, сколько специй вы добавите в блюдо и добавляет этому простому процессу эстетики. В мельнице штил, степень помола регулируется снизу, вот так. Просто вращая верхушку помола от крупного к тонкому, мы рекомендуем... Средний помол. Жернова сделаны из прочной керамики. Они не ржавеют и не изменяют вкус ваших любимых специй. Контейнер для загрузки специй очень легко открывается. Аккуратно поверните верхнюю часть по часовой стрелке. Вот так, совместив стрелочки. Мельница работает от 6 мизинчиковых батареек. Вам необходимо вставить пластиковую часть во внутренний стальной корпус. Для этого нужно обратить внимание на два коннектора и на стрелку на стальном корпусе. По левую сторону от стрелки вставляем аккуратно и поворачиваем по часовой стрелке. Готово. Плавные изгибы, оптимальный размер и вес делают мельницу удобной для ладони любого размера. Вы получите мельницу штил в подарочной упаковке. Этот практичный современный девайс приятно дарить и получать в подарок.